Не шутите с любовью. Никогда не предлагайте развод, когда вы чувствуете, что у вас не закрыты потребности. Нужно просто проводить переговоры, в которых нормальным языком, без претензий, без критики, без э, старания оскорбить своего партнера, высказать в якотельном переводе, что для вас важно, что для вас ценно что вам не хватает, какие ваши потребности не закрыты с его стороны, что бы вам хотелось, чтобы он сделал. отвез вас в поездку, помог вам в домашних делах, приготовил для вас какой-то сюрприз, купил подарок, цветы. Это нужно как можно чаще озвучивать. Желательно перед праздниками вообще напоминать мужчине, что скоро 8 марта, что ты собираешься мне подарить. А какой-нибудь сюрприз будет? Чтобы мужчина знал, что вы ждете от него сюрприз, что вы хотите цветов. Можно озвучить, каких цветов вы хотите.